Денис, приветствую тебя. Привет всем. Традиционная встреча для четверга. Обсуждаем рынки, возможности с учетом технического анализа фундаментального фона. Подсказываем нашим э, подписчикам, тем, кто следит за нашим совместным контентом, как э, и что можно делать прямо в моменте в отношении тех инструментов, за которыми мы, в принципе, с тобой следим уже длительный период времени. Сегодня э, очень э, своевременная встреча буквально за несколько часов, условно говоря, до выхода самого важного релиза, я допускаю, что даже не только этой неделе, это данных по инфляции. На своем брифинге сегодня утром я рассказывал, что этот отчет имеет принципиальнейшее значение для Федрезерва, потому что он подсвечивает возможности, уместности для дальнейшего повышения процентной ставки. И, соответственно, при определенном развитии событий, при определенных цифрах, мы сегодня можем либо окончательно убедиться в том, что ФРС точно повысит процентную ставку в декабре на 75 базисных пунктов, например, либо у нас будет основание еще раз призадуматься, сохранит ли американский регулятор приверженность вот этому исключительно жесткому подходу к проведению монетарной политики. Напомню, что отчет по инфляции выйдет сегодня в 13.30 по GMT. Это классический блок данных, основной индекс потребительских цен и базовая инфляция. Я рекомендую смотреть на базовую инфляцию, потому что это более чистый, взвешенный и прозрачный показатель без влияния таких компонентов, как продовольственные товары и цены на энергоносители. И на базовую инфляцию нужно смотреть, потому что у нас опыт уже последних двух или даже трех релизов по инфляции когда мы видим, что снижается основной индекс потребительских цен, но базовая инфляция растет, и, соответственно, доллар, который каждый раз из последних двух-трех отчетов, так же как и мы, следил за этими данными, он получал солидную поддержку, потому что базовая инфляция продолжает переписываться. Многолетние максимумы максимум за 40 лет и доказывают, что американская экономика уже оказалась в так называемой инфляционной ловушке, проблеме, которую можно решить, вылечить только лишь агрессивным проведением монетарной политики, активным повышением ставок. Я предлагаю сегодня посмотреть на евро против доллара, на индекс американской валюты, раз уж у нас фокус внимания отчет по инфляции. Ну и мы с тобой в прошлый раз еще разбирали золото и нефть, также можем пробежаться по ним. Денис. Давайте к демонстрации Карла, спиня. Ну, давай. Собственно, индекс доллара 110.37, относительное такое дежавю, потому что на прошлой неделе, с самого начала, мы ждали заседания американского регулятора и данные по non тогда индекс доллара тоже котировался в районе 110 пунктов, после чего с появлением фундаментальных факторов поддержки вышел на локальные максимумы, там в районе 113, ну около 113, если мне не изменяет память, ну да, там практически 113 пунктов, но данные по информперос немного разочаровали. Сегодня похожая картина, мы ждем мощный фундаментальный потенциальный заряд, всплеск волатильности и я остаюсь как бы верен своей прежней теории что нет оснований сейчас полагать что базовая инфляция нашла какие-то причины для снижения скорее всего увидим значение выше Прошлого показателя, прошлого показатель был 6,6%. Жду с нетерпением этот релиз, немного визуализирую, скажем так, и настраиваюсь на то, что индекс доллара завершит сегодняшнюю торговую сессию выше текущих значений, ну, то есть окончательно уже отойдет от поддержки 110 пунктов и продолжит уже развиваться через восходящую динамику расти к целям 114 50 115 европейская валюта ну в принципе обратное ожидание то есть здесь тоже даже технически можно заметить уровни сопротивления сейчас точнее накануне мы уперлись Прежний уровень локального сопротивления еще с прошлой недели – это на уровне 1.0080. Оттуда развивается коррекция. Я полагаю, что вот это снижение, которое идет сейчас, оно продолжится и дальше. Соответственно, сейчас пара евро-доллара в районе паритета топчется. И это значимый уровень, конечно же. Нужно, чтобы пара снова ушла под эту планку. Сегодня основания для этого есть. Поэтому, если, друзья, среди вас есть сторонники просто нормального фундаментального подхода, осознают негативные последствия для евро в виде роста доллара и понимают, что европейская экономика еще не миновала вот этих порах проблем от ухудшения экономической конъюнктуры и близости рецессии, то, конечно же, евро, к сожалению, сейчас просто обязан находиться, стоить меньше доллара, потому что контраст монетарных политик остается таким же значительным, как и раньше. Ставка американского регулятора уже 4%, ставка ЕЦБ 2% и очень много денег по-прежнему идет именно в американские банды, а не в немецкие и европейские бунды скажем так. Что касается золота, 1705 долларов за тройскую функцию. Сейчас локально на своих брифингах я рекомендовал пробовать длинные позиции с целями 1710. Эта цель сейчас достигнута. Честно говоря, если сейчас взять за основу анализа золота действия толпы, то есть большинства и меньшинства, я обычно, когда есть возможность, делаю отсылку на этот индикатор рыночных настроений, сейчас по-прежнему Толпа продолжает шартить золото. считает, что оно вот уже достигло своих локальных максимумов. Но рынок, как правило, идет против толпы, продолжает расти сегодня очень важный день. Я бы рекомендовал для тех, кто в ней сделок, вот на данный момент вообще в него сегодня позволить не лезть, потому что лучше дождаться фактических цифр по инфляции и потом уже принимать решение о трейдинге. Для тех, кто держит длинные позиции, то можно спекулировать дальше на ожидании того, что. Пока, скажем так, рынок не, как говорят спекулятивно настроенные трейдеры, пока рынок не вынесет тех, кто заблуждается именно своим общественным мнением, то мы не увидим разворота по котировкам золота и похода их вниз. А на каком уровне может произойти этот вынос? Кто-то считает, что это значение 1740-1750, кто-то считает, что это уровни повыше. Но лично я сейчас вне сделок, это так просто подпустил возможность. Если хочется попробовать испытать свои, попробовать свои силы игры и трейдинга против толпы, то это сейчас локальные покупки. И что касается рынка нефти, к сожалению, Китай, который сейчас кошмарит всех в новых вспышках ковида. В отдельных значимых для показателей ВП провинциях, вот Гуанчжо, там, где очень много сборочных цехов, предприятий для технологического сектора США, опять же, сейчас очень много информации, опять же, про те же самые айфоны, о том, что поставки будут значительно снижены под конец года и в первом квартале из-за того, что вот, а, факсфон предприятий, которые занимаются сбором отдельных а, комплектующих для телефонов, они как раз находятся в этой провинции, которая сейчас а, под угрозой новых ограничений и а, локдаун. Я думаю, что при текущей коррекционной динамике, вот, этом, вот этому паническому настроению на рынке, что да, Китай сейчас, а, новое ограничение, это а, дальнейший а, риск для а, экономики, потом падение спроса и так далее. Это паника, которая на мой взгляд, сейчас очень сильно преувеличено. Возможно, на вот этом локальном настроении мы снова увидим тест поддержки 90 долларов за баррель, точно так же, как вот такие психологические уровни. По индексу доллара, например, это 110 пунктов, по евро доллар доллару это паритет. По нефти бренд это 90 долларов за баррель. Если будет тест снова этой отметки, я рекомендую покупать с прежними целями там, на отметке 100 Долларов и лыж. А как нефть может быстро расти, мы убедились на прошлой неделе, когда за неделю фактически бренд прибавил около 10%. Юни, слово тебе. Хорошо. Так, отлично. Меня уже должно быть видно. Значит, я, кстати говоря, солидарен с твоими мыслями. Единственное, только хочу их чуть-чуть конкретизировать по ценовым уровням. Дело в том, что угу. вот касательно. Индекса доллара здесь у нас ничего не менялось. Помнишь, мы с тобой еще и на прошлом, даже на позапрошлом брифтинге говорили о том, что добой вверх с достаточно большой вероятностью здесь еще произойдет. По факту сейчас есть ну, такие причины полагать, что такая трехфазная коррекция была сделана вниз. То есть ее хорошо видно на четырехчасовом графике. То есть вот такие вот как раз, два, три. И, как правило, после этого происходит резкий отстрел. Вот здесь вот сейчас в процессе формирования возможно сформируется зона покупателей. Если это действительно так, то у нас появится очень классный разворотный паттерн, который мы будем отрабатывать. Вот Это так пока немножко мысли наперед. В целом я жду... Движение вертом там в районе, опять-таки, где-то 114, возможно, потому что на прошлой неделе не добили, хотя очень логичным было туда добить, но сделали вот такую пакостную немного структуру, но тем не менее. Где-то на 114, может 115 даже. То есть я не исключаю вариант, что могут пойти на, на перехай. Вообще, в принципе, на рынке ничего никаких вариантов исключать нельзя, потому что, возможно, особенно в этом году, по-моему, возможно абсолютно все. Да. Так что я за локальное укрепление доллара с возможным перехаем. Будет или нет, заранее не знаем, но... Структура уже для этого создана. Касательно евро, естественно, здесь в зеркальном отображении есть вот такая вот близлежащая зонка, она достаточно важная, но... Не знаю, будет ли от нее отскок. Дело в том, что при движении вниз вот эта зона будет как раз решающая. Это такая вот некая срединная зона. А, вниз находится и предыдущие очень важные объемы. Они хоть и были уже отработаны, причем дважды, но тем не менее все равно какую-то реакцию дадут, если вот как я уже сегодня говорил по поводу базовой инфляции, то есть если выйдут достаточно данные по штатам, что они вынуждены будут повысить еще раз на 0,75, mm -hmm. хотя я честно в этом немного сомневаюсь, я думаю, что все-таки темпы на декабрьском заседании немного сбавят, ну это так, чис чисто мысли вслух. Возможно, они все-таки решат повысить, и тогда естественно мы увидим примерно вот такую картину. Здесь внизу очень хороший, накопительный очень хороший сегмент, вот на протяжении роста вот в текущем декабрьском контракте, который был, то основной объем у нас сосредоточен внизу. Поэтому сюда с огромной вероятностью мы придем, но нужно очень-очень внимательно будет смотреть вот за вот этой структурой, потому что если вдруг от этой зоны дадут реальный отскок, тогда будем вот так вот двигаться уже через перехай, но это запасной вариант, это на всякий случай я просто показываю, что такой вариант имеет место быть, он возможен как запасной, но в приоритете я все-таки выставляю по направленности вниз. Что касается золота, по золоту у меня мнение такое, что цена на прошлой неделе сделала снова ретес минимум, причем это уже второй ретес подряд и третий экстремум, который внизу сформировали. Значит, здесь что очень важно было, важны были вот эти вот контрольные экстремумы в районе 1670. Когда цена вот здесь вот проторговывалась в районе... Контрактного депо в районе основного профиля контракта. Отсюда была достаточно большая вероятность того, что хотя бы сделать внутренний откат. Вот здесь была такая зонка покупателей к этой зоне, и потом стрельнуть вверх. Как, в случае, именно так и ждал. Но, как мы видим, отката практически не было. Там очень-очень маленькие его вообще дали и цена прострелила вверх, значит что из этого следует, во-первых здесь сделано перекрытие прошлого сегмента, что уже важно, во-вторых основной накопительный сегмент у нас находится вот в этой области вот очень четко видно, что здесь ключевое профильное накопление и ну, почти аналогичное по силе есть ниже при этом цена импульсно закрепилась выше то есть это как, как правило разворотные формации покупать здесь лучше всего в диапазоне он, он широкий поэтому нужно будет внутри этого диапазона уточнять но в целом это 1664-1600 81. Я бы сказал, что более уточненный вариант где-то в районе 1675. Вот это, вот тот, пожалуй, уровень, на который, к которому реально может цена подойти. Я не жду уже глобального падения вниз по золоту, хотя по опционам внизу там шикарный на самом деле. Вливания очень классно сделаны, но они, большая часть из них экспирируется через 12 дней, то есть 22 ноября уже будут экспирация, поэтому вот эти все пропадут, останется только более дальние внизу, хотя может еще и новые заливки у нас будут. Так что здесь, к сожалению, не добили, и я все-таки за рост, как ты говорил, тоже за рост по золоту, вот угу. от этой зоны с достаточно большой вероятностью. И что касается нефти, значит, здесь очень ну, так размазали формацию. Дело в том, что если на протяжении взять, причем это сразу смешанные текущие контракты и предыдущий, у нас получалось две области крупного объема. То есть ключевой объем вот в этом сегменте, рейтинговый вот здесь вот ниже. Сейчас цена подошла, прямо в данный момент находится на зоне маржинальной зоне и я думаю что если попытаются сделать вот такой вот откат вверх то скорее всего мы увидим еще дабы вниз вот к этой области накопления причем даже к ее нижней части и затем здесь по опционам и затем уже отсюда попытку нового роста вверх ну, в общем вот такая вот Формация здесь очень даже возможно, потому что, здесь закрепились, что очень важно, закрепились именно под ключевым объемом, который, от которого вчера ожидал рост. Я, кстати говоря, здесь вчера тоже покупал на 88.50, но 88.40 пришлось закрывать эту сделку, потому что не было там, на часовом графике смотрел, не было должной реакции, и то, что я хотел увидеть в виде роста, в итоге перекрыли вниз, поэтому решил лучше, ну, его, <laughs> лучше избавиться. И вот, поэтому... Все-таки с покупками чуть-чуть пока повременить хотя бы при достижении вот этого диапазона. А так в целом, если более комплексно глянуть, то да, я думаю, такое размашистое накопление и потом все равно пойдем в рост. Потому что по опционам здесь перекос хоть не прям такой уж и огромный, но все-таки еще есть. Ну и плюс заливки, которые делаются, даже самая ближайшая находится по опционам на 80%. 3,80-75 где-то в этом районе. Вот. Вот. Поэтому локально пока что, я думаю, мы добьемся все-таки вниз по нефти. Единственное, что если вот этой коррекции не, будут, не будет, и сразу цена пойдет вниз, то все равно потом вот от этой зоны какую-то реакцию нам все же дадут. Угу. Вот такое у меня здесь мнение. Спасибо, Денис, за твои сделки, рекомендации. Ну что, еще раз мы убедились в том, что пока что с точки зрения техники, фундамента, у нас. Ожидание конкретного развития по конкретному сценарию – это дальнейшее усиление позиции индекса американской валюты и слабости рисковых инструментов. Денис, тебе большое спасибо, что нашел время, подключился, обсудил со мной в преддверии данных по инфляции, очень важного события этой недели. Соответственно, вернемся к рынкам уже на следующей неделе после отчета, посмотрим, где они будут, ну точно. Заранее, опять же, хочется отметить и уверен, что Денис присоединится. Друзья, когда мы ждем такой насыщенный экономический календарь и день, контролируйте риски, следите за загрузкой депозитов. Это, как всегда, очень важно. Денис, тебе тоже хорошего закрытия недели. Хорошего выходных. Спасибо. И до скорой встречи. Пока. Спасибо. Тоже до, до скорой встречи и отличного окончания недельки. Спасибо, Денис. Пока-пока. Пока. -пока. пока.